Всем привет, дорогие друзья, вы попали на мой канал Смертоносит Све И сегодня, блин, вышла обнова на Фортнайт И я не успел зайти как можно быстрее в магазин Офигеть Сегодня вышла черная манта Рюкзак черной манты черная манта И мечи черной манты Офигеть Ребят это сегодня уже второй ролик за сегодняшний день, поэтому я сегодня вечером выпущу, я сейчас выпущу. пятая неделя, о мой гад, да. Ну и сейчас, ребята, мы с вами пойдем в паблик и сейчас выполним это задание. Так, складочки, так первый стиль. Так, мы быстрее с вами сейчас заходим в, быстрее в паблик, выполняем это задание, получаем скин аквамена. Я зайду в творку специально для вас, ребят. Ну и э, покажу моего. Я не знаю, я может быть через минут 10 выложу этот ролик. Как он быстрее зайдет? Я просто сейчас вот несколько минут назад я выложил один ролик. И сейчас вот хочу выложить... Не сейчас, а очень скоро хочу выложить второе, чтобы поскорее это все сделать. И максимум ролик следующий будет через полнедели, думаю. Если уж так повезет. Так. Да. Сейчас мы посмотрим испытание. Ксепресс, испытания Аквамена. Найдите трезубцы... зубцы безмятежный бухте хорошо безмятежная бухта это где-то тут да вроде бы да потому что я там смотрел всякие ролики ютуберов и там говорили что-то про этот, этот район куда примерно мне нужно будет творить Так, ладно. Ребят, нам куда-то туда. Я не знаю, это будет реально круто, потому что я за один день выложу два ролика. Но сразу говорю, ребят, извините, если будет как-то очень мало звуков всего остального, потому что я сейчас как можно быстрее хочу все сделать и выложить его. Может быть, если я там... Может, попозже выложу, может, через час, не знаю. Но я сегодня обязательно выложу этот ролик. И самое главное, это просто его обновить. Ну, не обновить, может, я его сейчас закину в мон... программу для монтажа, и там все сделаю. Ну, сразу, ребят, извините, что... Если будет что-то не так, потому что хочется успеть очень быстро все это выложить. Поскорее, чтобы появилось на моем канале. Кстати, это вроде бы рекорд. Два ролика за один день. Может быть, скоро выйдет еще один ролик. Я не знаю. Но просто я очень хочу успеть на несколько очень важных вещей. Кстати, я могу попробовать сейчас выполнить еще одно задание. И сюда всего три человека прилетело. Реально? А, Один человек? Ну, офигеть. Так, ну вроде бы да, на том, ко мне есть три зубица И еще на каком-то. Я не хочу, что... Я здесь, братик, ты меня не убьешь. Так что я очень быстро хочу все это сделать. Трезубец. Есть трезубец? Есть трезубец. Сейчас его заберу. Кстати, по-моему, этот камень от прошлой локации Акула. Которую мы все очень. Звук какой-то. И мне дали сразу же скин Аквамена. Прям вот сразу же. Все, я Аквамен. я пошел всех гасить. Кстати, сейчас выполню второе испытание. Я прям думаю, что это будет один из самых коротких роликов на моем канале. Это будет офигенно. Так, и мне нужно на это фигню быть. Нет, не убивай. Не убивай Аквамена, не убивай Аквамена, а то... Ай, покараю тебя. Братик, отстань от меня. Братик, Тиман, вот это испугался. Хоба, хоба, хоба. Мансим, просто мансим. На голову у меня пролетел, оба. Хоба. <с2> учитесь пока я. Проси брат, что подвез. Кстати, молчанка. Ой, что происходит? Ладно, я тебя не бью. А, брат, квадрат. Просто минус. Ой, блин, я, кажется, сейчас умру. Я сейчас прям вот чувствую, как умираю. 12 хп. Второй. Братик. Братик. Ничего, самое главное, я сейчас выполнил это испытание. И это уже здорово. Прям очень хочу увидеть этот скин вот, прям в игре. Я сейчас пробую еще выполнить второе испытание на стиль Аквамен. Но если не ошибаюсь, это вроде бы использую это. На, да, вот он. Скин Аквамен. И тризубиц Аквамена Серия DC. Так. Где мой Аквамен? Вот он. Ля, какой крутой, сейчас я ему полностью сет сделаю, и кирочку, кирочку, вот она моя кирочка. Офигеть, и надо какой-нибудь подный дельтаплан. Во, а, вот этот, например. И водяные брызги. Просто полный сеток в аквамайнер. Так, и мне нужна не карточка медалей, а стильные испытания. Прилетите над Великим Водопадом, надев экипировку Аквамена. Офигеть. Так, давайте сейчас выполним вот это задание. И как раз апнем. Тридцать, четыре, левел. Что? Сервера закрыли, что ли? Кстати, довольно большой скин. Это Аквамен. Он реально очень большой. Офигеть. Много ну, народу у нас закрыли... О, блин. Капец, просто... Дары из хранилища. Классический режим краяской битвы с Ага, ограничением набор из этого Нормально. Ребят, где вы такое видите? Танец а момент танцует просто на шарнирах. У меня все на шарнирах. У меня все просто наполнено этими эмоциями. Я просто вчера купил и... Я просто очень люблю этот танец. Я его научился танцевать в реальности, поэтому... Мне очень нравится. Я очень хочу использовать. Ой, я еще взямаю. Капец, понял. А этот режим работает. Нормально. Так. А, ну и буду выполнять потом испытания. Сильные испытания. Ой, изобрели. Нормально. Зондмейстера. Какое? 50 фаз надо продержаться. Испытание... О, сильное испытание. пройти над великим водопадом, надея покипровку Аквамена. Но великий водопад, это вроде бы там. Это вроде бы тут. И что меня ждет тут? Фу. Я получу второй стиль на Аквамена. Круто. Я надеюсь, меня не заблокируют за <звы> авторские права. Блин. Это просто коллаба DC и Fortnite. Я очень скоро думаю выложу этот ролик. То, что сегодня видеоролик уже один есть. Я сейчас просто сделаю превьюшку быстрее. Поэтому все будет заши бомба. Так, водяная э -э -э -э вышка. Я надеюсь, лечу Кстати, почему, когда я так далеко нахожусь от водопада от водоворота, у него круги на воде. А когда я к нему прибежаюсь, у него все сейчас. А не они А, да. Так и есть. Он работает. Или не работает. Я не знаю. Я не знаю, просто он работает или нет. здесь надеюсь, он работает. Но мне нужно над ним пролететь. Не засчиталось испытание или нет? А... <связывая> Ра, давай, думай. Думай, братик. Будем вместе думать, что делать. Я не знаю, что делать. Надеюсь, мне засчиталось. Так, давайте вот так вот сделаем. Капец, мне сейчас что-то с графика. Капец, ну ладно. Я сейчас попробую. Так, проплыть. Мне засчиталось. Ладно. Ладно, покину матч и попробую выполнить это задание сейчас. Я сейчас зайду, сейчас перезайду и я именно пролечу над ним. Угу. Нет, нет, нет, нет, нет. Практически великим водопадом надев экипировку Аквамена. Так, вот на мне экипировка Аквамена. У меня крутость. Ну все очень большое. Вроде бы у него дельтаплана нету. Да, у него нету диплана, у него есть только трезубец, кирка, рюкзак и ски, сам скин. Ну и вроде бы все. Почему так далеко зоны? Капец мне надо будет ой, прям в упор практически подлетать и буду на нем детей. Палка. Может быть потом поиграю. Зарядная. О, oh, Я играл со всем этим только в творке. И с друзьями. Револьвер. ой Ой, ее обожаю. Главное, обидно, что 6-зарядник не нашел. Если он есть, будет очень круто. Если нет, то обидно. Так. У нас пока что 2000 метров. Это очень далеко. Мы сейчас сократим минимальное расстояние, когда только будет только увеличиваться расстояние. Я сразу же выпрыгну. Блин, <нят plays> надеюсь, далечу. М -м -м -м. Великим водопадом. Я надеюсь, успею. Великим водопадом. А где великий водопад? Не знаю, вышка. Где великий водопад? Может, эту локацию потом добавят, не знаю. Если что, я здесь, над водоворотом пролечу. А, это же водоворот. Это водоворот, блин, кажется, водопад это там. Вроде бы да. В принципе, плотина считается за водопад и всякое такое. Знаю, вроде бы он. Вроде бы я на него прилетела, вроде бы. Я не знаю, что надо сделать именно для этого, но я потом посмотрю на каких-нибудь роликах. Мы вместе с вами, вместе с вами выполним это испытание. Может быть, друзья уже выполнили и вот сидят. Блин, какой крутой скин. Офигеть. Токсический ПП. Токсическое ПП. Мой самый любимый режим. Куст! о, Я вижу подозрительный кустик. Камон! Так, тактическая ПП у меня есть уже. И, кстати, вкус меня не очень сильно заграживает. Кстати, палочка. Еще одна. Чага! Что? Зачем мне Чага? А -а -а, ног. Допустим. Такой расклад событий. Блин, я очень хочу при... исп... выполнить это испытание. Чё здесь? Вот это вот возьму. возьму. возьму. Вот вот. этого, что одно у меня уже есть. Я буду вылетать из зоны на дихимпульско. Я надеюсь, когда я буду где-нибудь сидеть, мне не буду палиться. Прикол, так вот взять и сесть просто. Оба. Все, я сижу, кайфую. Не, она ну, тактическая ПП, это. Капец. Просто капец. Шарики. А -а -а -а, и монетка где-то. Она подо мной. Да? Монетка, ты где? Где эта монет? Ну, монетка где-то. Лодки. Вот она, моя синяя монета опыта. Сразу же левел апнул. Ебой. Сразу уровень. все апнул просто. Да, это крутой видеоролик у нас сегодня получился. Один ролик такой себе, а второй вообще бомбезный. Опа. Да Пусть Будь смеш. Снайпа! Синоптик. Ага. Я понял примерно где следующая зона. Капец, так много старых. Тактический автомат. Ооо, блин, так много всего интересного. Ловушка. Это еще один станок. что происходит почему так много недарного лута так И следующая зона у нас примерно вот тут вот будет, да. ну, там будет. Да. я в той зоне буду сидеть Нормально Кто-то форт уже построил Блин И те новички такие Блин, что так много Почему так много оружия Что происходит Капец Там у кого-то Ракетница Ракетница есть вот еще одна прикольная ракетница. Добытчица, понятно. Аквамен, братик, квадратик. Почему не выстрелила? Ладно. Ребят, я надеюсь, что вам очень сильно понравится этот ролик видеоролик, потому что, блин, вы все видите сейчас на глазах, я, если вы смотрите мой, если вы были на моем канале, то вы поймете, о чем я сейчас говорю, что я немного приболел, ну и, и на канале вот. предыдущий ролик я в нем рассказывал все это И я получил танец Парад Планет. И где этот танец? Танец, танец, танец, танец. А вот он, да, Парад Планет. Надо ну, какой-нибудь крутой танец для вас. Ладно, ребят. Всем вам большое, просто гигантское спасибо за просмотр. Ну и всем пока.